Теперь полный комплект. Все есть. Так, и теперь немного теории. То есть мы имеем... Давайте вот так вот. Баклажку. Оп. Значит, у баклажки, значит. Отрезаем. Ножницами донышко. Значит. Далее. Режем вот таким рисунком. Дно. Значит, это все откидываем. Значит, эти лепестки загибаем по линии сгиба внутрь То есть, они у нас вот так вот внутрь, внутрь. вот получается это вот таким образом вот. примерно на данном этапе вот они загнуты соответственно видим туда как бы вход есть оттуда выхода нет, значит, не обязательно надо чтобы был какой-то там отверстие рак, то есть в принципе когда будет сюда пролезать он надавит и пролезет, они очень легко сгибаются все нормально, то есть что дальше делаем? дальше значит прожигаем паяльником Отверстие дренажное, чтобы вода быстро набиралась. Так далее. В пробке тоже делаем отверстие сквозное. Вот, в него будет просунута веревка для подъема бутылки. Так, далее бутылку надо утяжелить. Для утяжеления я использую гвоздь. То есть, вот его просто беру, вгоняю в одно вот здесь вот отверстие. И прогоняю через эти. Вот так вот он получается вдоль стенки лежит. Выглядит это вот так. Прекрасный утяжелитель. Уже видите, бутылка с дренажом. С этими. То есть она практически готовая роколовка. Осталось через отверстие в крышке пропустить нить. И из проволоки вот такой вот крючок там закрепить. Он же будет стопором. Когда нитка будет проходить через Пробку не давать ее будет поднимать. И в то же время на нем будет держаться наживка какая-то. Ну, если больших гвоздей нет, они просто самые удобные компактно смотрятся. Можно утяжелять любым другим способом. Вот, вот так вот. Скажем, тоже видим вход. Также прекрасно будет работать эта роковолочка. Ну, вот в таком виде она самая оптимальная. Так. Далее, значит, когда гвоздь закреплен, то есть здесь у нас булавка с наживкой, то есть околовка приобретает примерно вот такую вот форму в объеме. Туда раз загнут, два загнут, три загнут, три загнут, пять, шесть и так далее лепестков есть, они создают туда воронку. Дальше, внутри здесь утяжелитель, значит, отверстие дренажное, здесь пробка, через пробку идет веревка, внутри какая-то приманка. То рак у нас видит приманку, Туда, как говорится лезет. Сил у него вполне хватит Чтобы залезть туда в батку В эту бутылку и там остаться Обратно он соответственно вылезти Не может То есть в здесь такой Туда залез все Таким же образом она лежит на дне Бутылка Когда подходим ее проверять Дергаем за веревочку она поднимается, рак спокойно из бутылки достается. То есть, делается данная бутылка очень быстро, эффективность ее весьма-весьма. Когда надо, надо рак достать, мы его оттуда соответственно извлекаем. Вот. Так. Чем хороша эта рокововка? ну Во-первых, очень бюджетный вариант. Ставить их можно. Кучу по несколько штук. То есть, привязываем к платку. Еще одна бутылка. Соответственно. Еще одна. То есть, в принципе, гирлянду можно делать на несколько штук. Все это прекрасно будет смотреться. Но самая фишка, это роколовка, она зимняя. То есть, чтобы поставить нормальную роколовку куда-либо, то есть, надо долбить здоровую майну, то есть постоянно ее чистить и так далее. Здесь же мы, грубо говоря, лед сверлим буром обычную лунку. Да, бутылка в нее пролазит лунку. Постепенно она под весом тонет, идет к дну, на дне ложится. Соответственно, рак флойд. Единственное, если вяз... вязанку делаете, то надо сделать так, чтобы когда они вынимались, они друг другу не мешались. То есть висели вот так. вот Нижняя бутылка. Вот так вот верхняя. Здесь еще одна. Но ну, а на дне, когда они упадут, они распределятся и будут там хаотично лежать. Все нормально. Доступ раком будет. Есть, ну, покажу на примере бутылки, как это все делается. С самого начала и покажу потом, как рак ловится на них. Поставлю зимой через лунки. Это я считаю гениальную, бюджетную роковочку. Тестовое испытание. Значит, погружаем ее в луночку. Оп, ушла. И на дно легла. Так, другой вариант также в лунку опускаем Оп. значит здесь какой нюанс вот, пока не попробуешь не поймешь значит смотрите вот эта часть бутылки когда режут лучше чтобы она была как раз не прямая не под прямым углом а был небольшой скос То есть, тогда, когда она встает на дно, она немножко заваливает. Да. Собственно, тонет нормально. Утяжелять чем угодно можно. Но я вот думаю, что нибудь такое 4 -вольт. Электрод какой-нибудь, гвозди какие-нибудь бушные, которые выдергивали уже из досок. Старые. Ну в принципе не так дорогие новый. Все, по логике рак Полез-полез Залез Все. Здесь будет соответственно еще шнурок. Но это покажу позже ага. И начинаем опускать Первая пошла Вторая пошла также они будут доставаться у нас. Все он Как миленький. Не надо никаких больших майн рубить. Проруби. Все. Одно легли. Да, очень удобно. Для больших роколовок надо пилить. Угу. А при температуре окружающей среды минус 18. Ну, сейчас уже наверное с метр, да? У нас лед. Она, видать, по обрывку начала скатываться. Ага, Все, легла. В разных уровнях, я думаю, легли. Нам останется только. на вот палочку положить, чтоб, когда потом пешню и будем обрубать, не попасть по этой. Мы сейчас сделаем. Все? Все, стоит. у нас